Всем привет, дорогие подписчики и, конечно, зрители. Не так давно на МКС засняли необычную угрозу оранжевого цвета. Вообще все подумали, что это вторжение. Но, исходя всей ситуации, люди стали понимать совсем другую. НЛО очень необычное и очень опасное. Но, что самое интересное, множество тайн, которые скрываются в нем, закрыто. Множество людей считает НЛО несуществующим, и это ошибка. Не так давно случилась необычная и очень странная угроза. Мальчик гулял в Испании от берега своего дома недалеко, и вдруг из воды появился неопознанный летающий объект. Родители подхватились уже было поздно. Когда они побежали к мальчику, мальчик вытянул руку к этому НЛО. Этот НЛО мгновенно утащил мальчика под воду, и больше никто его не видел. Яркий свет и все. Как вы думаете, что с ним стало и почему множество таких тайн закрытых? Но это еще не все. В Испанию отправили специальных людей, которые должны были расследовать этот участок. И они ужаснулись, что недалеко от этого дома... Находится огромный неопознанный летающий объект под водой Удивительно, для чего НЛО или пришельцам нужен был мальчик Я даже не могу, дорогие зрители, это объяснить Со спутника было видно, как этот НЛО лежит уже около 15 лет Даже Google спутник мог это увидеть Но, я думаю, это совсем другое Множество ученых считают, что НЛО прилетели на нашу планету ради одной цели. Никто не может объяснить точно. Похищение людей идет масштабом. Множество странных объектов появляются и утаскивают детей и даже взрослых. Никто объяснить не сможет. Вообще идет множество слухов о том, что НЛО нападает на людей ради Своей цели. Эти кадры были сделаны военным истребителем. Когда военный самолет летел на задание, то рядом с ними появился яркий черный шар. После этого вы видите на своих экранах, что происходит. НЛО просто-напросто утащил самолет в неизвестность. Такое и нигде вы не увидите. Но что на самом деле происходит на планете Земля, вы все это прекрасно замечаете. Военные не будут оправдываться и говорить про эти необычные ошибки. Да и люди не поверят о том, что НЛО может управлять самолетом. Вчера и сегодня была необычная обстановка в мире. Множество других природных явлений, проснулись, начали просыпаться дожди. Они не только накрыли множество районов, но и вызвали очень огромный поток. Крым, Сочи, Турция, Нью-Йорк, Калифорния и множество другие страны, которые попались под такую раздачу, были шокированы. Кто виноват в этом, мы уже знаем. Цель идет только одна. Власти придумывают много таких необычных обстановок, что это неправда, это все-таки фей, вы не должны это верить. Но то, что происходит сейчас, мы видим. Этот видеосюжет шокировал многих людей. Эти кадры были сделаны в Германии, в горных необычных местах. Фермер по названию Ганс был шокирован, когда весь его скот, 120 коров просто исчезло. А исчезло оно из-за этого необычного объекта. Он не мог объяснить, как могло столько штук исчезнуть. Множество жителей Около сотен ярких огней видели, как летели в сторону этого фермера. Множество, около сотен, может даже и больше. Ни следов, никаких таких моментов истины, что коровы просто-напросто могли убегать, они просто исчезли. Для чего пришельцам нужны были эй, они, коровы Янь? также не мог понять множество странных объектов находятся на земле и никто из вас не объяснит то для чего они похищают есть множество загадок которые считают что они ради еды кто-то говорит что они перевозят на другую планету уже и людей и животных и растений это очень странно звучит, потому что множество необычных объектов начинает появляться на Земле. Эти кадры были сделаны в России на Кавказе. Удивительно, но никто про это не слышал. Где именно, я не знаю. Необычный НЛО и что здесь происходит. Множество тайн, которые мы с вами наблюдаем, необъяснимы. Фактически никак. НЛО может просто-напросто вызывать землетрясения, наводнения и даже цунами. Но как объяснить то, что мы сейчас видим? Говорят множество уфологов, что этот необычный видеосюжет был заснят несколько месяцев назад, еще летом. Удивительно, но вы наблюдаете сейчас за очень опасной картиной. Через несколько дней в этом месте произойдет необычное землетрясение. Оно 2,5 балла. Мало кто ощутил. Но суть в том, что дальше произошло. НЛО вызвало землетрясение, чтобы открыть необычную щель в этих горах. Оказывается, в этих горах находится армада НЛО, которая ждет свой приказ. Немцы пытались достигнуть этой цели, но не смогли. Время берет свое. Но что там находится, я не могу вам даже сказать. Ученые США даже двинулись в это место, чтобы узнать правдивость. Но что происходит дальше? А дальше происходит необычная картина. Огромный неопознанный летающий объект пытается вырасти из горы. Посмотрите, эти кадры также были сделаны, но через 2-3 дня. Необычный черный шар подлетел к этому объекту. Все удивляются и удивляются людям, что происходит на нашей планете. И как объяснить то, что мы сейчас видим. Неопознанный летающий объект появился в этом месте что дальше будет я честно не могу объяснить но множество людей которые жили в этих местах уже уехали почему вы видите сами почему никто не что не показывает сми молчит вы знаете у них сейчас другая история не про и про и нло они уже забыли но эти кадры людей просто поражают необычными видеосюжетами. Что ждать дальше, мы видим сами. Как бороться с ними, не знаю. В горах они находятся, значит, и скоро будут находиться в городе. С вами был Тайный НЛО, я надеюсь, вам понравился этот видеосюжет.